Друзья мои, всем привет! Гости нашего канала. С вами снова я, Димас. Вся наша банда во главе с оператором. И мы решили для вас приготовить сегодня сезонное блюдо на зиму, опять же. может не на зиму, можно ее съесть тут же, кому как нравится, но мы как бы заготовку сделаем на зиму. Сегодня мы сделаем необычную джику, исключительно из тыквы. Такая красивая тыква. Вот у нас такие красивые. Оператор любезно предоставил с своего огорода выращивал молодец очень красивые получились ароматный пахнет э, свежестью также из овощей у нас будет э, буквально это перец чили одну чилийку возьмем если так можно сказать лаврушка и вот будет чеснок чеснока достаточно много кто не любит чеснок можете взять поменьше мы возьмем сегодня 2, 2 килограмма тыквы и примерно 100 грамм чеснока. Это где-то 4 головки такие среднего размера. Опять же, сегодня будет томатная паста, будет присутствовать достаточно много. Без томатов сегодня будет просто томатная паста. Уксус у нас в данной ситуации яблочный, можете использовать обычный. Можете и сенсор завести, кому как нравится, у кого что есть. Тут как бы ничего не запрещает. Естественно, масло растительное будет, стаканчик у нас вода, чтобы все плавилось, стамилось. Соль. Две столовые ложки, чайная, пол чайной ложки, у нас смесь перцев здесь ароматная, можете взять обычный черный, белый какой, ну, белый не очень подойдет, но черный идеально будет. Здесь полстакана сахара песка, примерно 100 грамм, я думаю, будет. И также будут банки у нас консервируются вот... Мы уже, наши крышечки у нас прокипели Я, как всегда, стерилизую только крышки, банки не стерилизую Так что сейчас приступаем, будем чистить нашу тыковку Я думаю, с этого 2 килограмма точно будет, уже чистого веса Разрезаем мы пополам, на 4 части даже И вот так вырезаем оставшиеся наши ненужности Семечки также вот остаются, их либо оставляете На следующий год высушиваете, проращиваете, сажаете Либо можно сушить, спокойно есть потом Очень вкусные тыквенные семечки, полезны для желудка, для пищеварения В общем, для организма Ну, может быть, вот даже вот тут есть 2 килограмма уже ну, килограмм точнее, сейчас пойдем зависим Ну вот смотрите, ребят, у нас чуть-чуть больше получилось 2. ну два сто пятьдесят Два килограмма сто пятьдесят Ну пакет вот минус сто грамм, наверное Сто грамм лишний, как бы, ни кашу, я думаю, не испортит Аджику нашу сегодняшнюю Нарезка, в принципе, произвольная, но чуть поменьше Если вы нарежете, это будет идеально Потому что мы все это будем тушить Чем быстрее нас тушится, тем лучше Ну вот таким кубиком нарезаем, блин, обалденные на вкус как. М -м -м. Очень вкусная тыква, сладкая. Сладкая тыква, так что, возможно, сахара может быть меньше возьмем, все зависит от тыквы. Ну и все, вступаем нашу тыкву в наш кострюль. Продолжаем дальше нарезать. Ну вот, ребят, смотри, мы нарезали тыкву, у нас получилось пол кастрюли. Мы вливаем нашу, нашу воду, ну, где-то здесь 250, даже больше, 350 миллилитров. И все будет тушиться. Также вливаем какую-то часть масла, где-то 100 миллилитров. Чтобы у нас как-то не подгорало, если так можно сказать. Сейчас она у нас немножко проварится, минут 5-10. Немножко начнет томиться. А да, сейчас пока овощи нарежем. Чили возьмем... Мы с косточками решили, будет супер остро у нас, наверное. Если вам не хочется супер остро, можете вытащить. Но мы вот сделаем вот так. Наверное, мы какую-то часть семечек все-таки вытащим. Оставим одну, одну третью. Нарезка произвольная, так как мы все будем блондарить, это естественно. Также чеснок. Опять же, все произвольно. Можете просто вот так нарезать, как вам нравится. Все все равно пойдет в блендер. Ну, смотрите, у нас вот прошло минут 7-10. У нас началась тыковка немножко разваривать. Смотрите, вот так будет видно. Уже все отделяется, смотрите, желтый. Процесс пошел. И мы добавляем лавровый лист наш. Немножко помнем его. И чили с чесночком. еще минут 5-10 томим это все, чтобы немножко чеснок размячились, дали свои эфирные масла и оставшую тыку тыковка вообще начала уже расщепляться в принципе уже можно ее бандеровать так что мы заранее добавляем наши специи это соль у нас в данной ситуации крупная это перец молотый у нас 4 вида и сахар Весь не буду добавлять, потому что тыква была сладкая. Все, ждем сейчас пару минут, чтобы начался процесс расщепления еще нашей тыковки из соли и сахара. И будем нашим блендером блендеровать нашу тыковку. У нас уже прям такая вот кажется появляется тыковка. И мы начинаем наш процесс блендерения, что получится, сейчас увидим. Мы все сбундерили, и что мы делаем? Я все-таки решил добавить лимонку, где-то пол чайной ложечки. Вот так, чуть побольше. Вот, все добавлю ее. Все-таки она делает свое дело, она для лучшего хранения продукции. Также добавляем масло оставшееся растительное. И томатная паста у нас там, 125 грамм вроде. 5 ложечек. Перемешиваем. томатная паста вступила в реакцию что-то да, прям пюре такое ну все, вот смотрите, у нас сейчас будет провариться 5 минут примерно прогреется чуть томатная паста пассируется вот, она получается достаточно такая э, плотная жидкости там мало, в основном только вот, э, вот тыковка и она такое свойство приобретает вулкана знаете, она прям такая, прям как пюре. Пу -пу -пу. Будьте аккуратны, она может быть нагреться и как бы пшикнуть, она горячая, и вы обожгетесь. Лучше убавьте нагрев немножко, чтобы у вас э, не было каких-нибудь э, неприятностей с ожогом и тому подобное. Или постоянно помешивайте следите за этим. И мы добавляем наш уксус уже. Напомню, 5 столовых ложек. 2, 3, 4, 5. И все помешаем сразу. И мы начинаем раскладывать по нашим баночкам. Получилось достаточно густое такое, так что не спешите, аккуратно не обожгитесь. Можете взять прихваточку, чтобы не обожаешься. И плотно, плотно. Все закрываете, вот так такая идеальная, ну почти идеальная, у вас получается без воздуха масса и все остальные баночки также раскладывайте ну а друзья вот мы закрыли наш аджику из тыквы. ты решил с хлебушком попробовать, что у нас тут как она с хлебушком зайдет, не зайдет? у нас остаточки остались, мы сейчас их поедим. очень вкусно. Аджика икра. Если вы любите более острые, добавьте еще Чили Перец. Кто любит острые? Сейчас очень много, кто любит острые. Очень нежные. Очень нежные. Прям реально нежнейшие. Закрывайте на зиму. Готовьте просто к ужину. Тем более сейчас сезон тыкв. Пока-пока, увидимся.